Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я очень благодарна компании Mega Galaxy. Во время карантина узнала о зеркалах Козырева и пришла в данную компанию именно для прохождения и выравнивания своего поля информационного. Оказалось, что оно, несмотря на удаленную работу, оказалось очень у меня маленькое маленьким количеством энергии. Ну, я это чувствовала, потому что была упадок сил, отсутствие желания что-либо делать, куда-либо двигаться, что не свойственно мне, силу моего темперамента и предыдущего жизненного опыта. После прохождения месяца несколько сеансов «Зеркал Козырева», я почувствовала не просто силы делать, я стала уже двигаться в различных направлениях, и в трудовой деятельности, и в каких-то вещах для себя. То есть у меня нашлось время, и силы и деньги для, для того, что я откладывала многие-многие годы. А стала более чуткой, внимательной к своему делу, к своим желаниям, к своим потребностям и научилась отслеживать не просто хаотичное ту информацию, которая приходит ко мне, а научилась ее воспринимать безоценочно. Все раньше я боялась то, то поле, которое приходит ко мне и говорит какие-то негативные вещи, и потом они исполняются. То есть сейчас вот эта оценоч... оценочная оценка, она исчезла, прошла. Совсем недавно сделала аппарат, исследование на аппарате кристалл. И он показал, что все, вся работа, которая была проделана эти полтора месяца, она дала результаты. То есть энергетическая система выстраивается, есть еще над чем работать. Я думаю, что это комплекс, то, что я подошла со стороны и духа, и тела, потому что взяла себе сразу два инструмента для трансформации сознания это лад и покров и буквально вчера вот на фотографии увидела у себя прям поле такое просто на простой фотографии на закате, очень серьезное поле очень приятно, что уже не только с инструментами специализированными можно отследить свою энергетику и утолщение своего информационного поля но и на простых фотографиях что хочется сказать по -кристаллу? конечно же позволяет э, со стороны увидеть свои проблемы, и несмотря на то, что мне казалось, что я люблю себя и всех людей, кристалл показал, что в этом направлении есть проблемы, есть куда мне еще двигаться, и э, что, о, что я, в принципе, на правильном пути, сейчас на подъеме и на развитии. Желаю всем найти себя, найти свой путь э, в чем-то более серьезном и основательном, нежели мужская суета. Всем удачи, всем пока.